Ну что, продолжаем с вами играть В дух севера Почему-то, опять же таки, способность у меня не берется Хотя эту гавку уже на этот цветочек Где моя способность? Вот, все, отлично Способность есть Человека мы в прошлой серии, как нибудь искал Для троих людей Трости, ну, посохи, назовем это так Это посохи Так будет мне все-таки проще запомнить Это дело Для меня это палка-копалка и все на свете и теперь у нас следующая загадка Где-то нужно дальше пролезть Как-то пройти дальше Способность здесь не просто так дается Скорее всего Где-то что-то активируется И тем самым Опа, прогресс сохранения Хорошо Сюда, а, это просто я рядом с этой Так, стопы, если я пришел откуда-то оттуда Правильно? Правильно, спустился сюда Беру цветок, иду вниз. Значит, мне все-таки надо сюда поплыть. Блин, а я думал, здесь тут. Блин, это... А, вот. Да тихо, тихо. что-то ты и так под водой стоишь, и дальше вытираешься. Отлично. Подаем сюда силу. Надеюсь, я нигде ничего не потерял. Отлично. Подается огромный напор воды. Тут все начинает заполнять водой. здесь меня ничем не раздают. А, все, вода поднялась на уровень Оттуда, откуда выходила. Меня подняло выше. Ага, мне сюда. Ну подождите-ка. Подожди, подожди. Надо все смотреть А, ну выше-то я не сильно стал. Все, я понял. Так, силу. Берем силушку. Вот, конечно, оно ну, вот это вот отрехание, вот это, конечно, очень долгое такое. Ну, мокрым тоже не походишь, как говорится. Отлично. Прыжочек в воду, чтобы побыстрее немножко. Он прям так окунается, тоже прикольно, прям как рыбонька почти. Тик это говорится с рыбенькой? Носиком в водичку. Так, отряхнулся правильно. Долго, но правильно. Так, что у нас слева? Что у нас справа? Пойдем сначала влево. Что мы видим слева? Слева мы видим камни. Цветочек видим но не видим трость. Я могу сюда запрыгнуть. А там что? Там ничего. Так, хорошо, цветочек, цветочек. Значит, здесь цветочек. Хорошо. Бежим сюда. Так, здесь ничего нет. Опа, здесь у нас что? А здесь? О, вот, вот, вот, вот это то, что надо, посох. Вот это то, что надо. Mm -hmm. Так. Я правильно хоть иду? Нет, я неправильно иду Посох должен загораться, когда я буду ближе Стоп, это я это Вот так Это вот так Отлично, сейчас опять все водой заполнится, правильно? Но я же говорю, сейчас все водой заполнится Я буду опять выше Главное, хорошо, что я посох взял Хотя... Его бы не затопило. Все правильно, его бы не затопило. Я плыву дальше. Так, сохраняюсь. Сохраняюсь? Нет, чуть не сохраняюсь. Ну ладно. Я надеюсь, что я сохранюсь. Была, была такая, скажем так, небольшая, наверное, надежда. Так, да, а после чего то не загорается. Тихо, тихо, тихо. О, тихо. Тихо, чуть не провалился. И местечка так а куда мне посох то нести подождите почему-то не загорается уже долго а посох обычно недалеко не должен лежать ну, тут, тут хотя бы чуть-чуть но видно где камни будут разваливаться отлично допрыгнул отлично но это все ночью атмосферно вот, он медленно начинает загораться. Но все равно это как-то далеко, мне кажется. Все равно, мне кажется, это далеко. Так. Я слышу его. А, это где-то там, что ли за стенкой? Или стоп? Я силу не взял, девушки Ай-яй-яй. перепосы. А, вон цветочек. Все, Отлично. Загирается она где-то здесь. Сейчас положи посох. Багавкой. Давай-давай, опыляй меня. Отлично. Нет-нет. еще и упал, не хотел падать. Так, посох горит где-то здесь. Давай-давай-давай, иди сюда. Берем посох. Я понимаю, что мы сейчас еще должны будем поднять уровень воды. И уже будет лучше, уже будет попроще. Бля, так не на меня. Не наоборот, падает уровень воды. Ладно, хорошо. Не куда-то сюда, что ли? Так, стопэ. Это я буду забирать силушку. Здесь он так не горит посох. А, вот. Вот и проход. Вот, опять загорается. Клади посох. Надо опять было все-таки погавка. Надо было заранее все-таки погавка. Я что-то забыл все. Все-все-все, отряхнулись да. Уже загадки начались Отлично, так, получаем Надо не забывать всегда заранее гавку На всякий случай, даже если мы найдем этот цвет Все равно он заранее это делаем Так, посох там уже горит сильно Так, если я сейчас сначала я возьму посох а потом в другую Потому что если вдруг уровень воды поднимется ну, Чтобы меня это не затопило как вот, отлично. Сейчас здесь это опустится. Пойдет вода. Отлично. А вот и... Нет, это не он. Да? Стой, стой, стой, стой, стой, стой. Опять у меня нету силушки. Блин, ну, да где он? Где-то здесь, а где? Где здесь? Пока не могу понять. Ну давай, я же здесь. Цветочек, ты будешь меня опылять? Ну? У меня нет силушки. Ай, косок еще взял. Положи. О, вот, хорошо, я здесь, я рядом. И чё, все мимо-то? Как мне встать-то надо? Чтобы все это заработало. Можно ещё пособ в текстуру как-то положить. Может, где-то здесь? Я его просто не вижу. Ладно, я не буду рисковать пока что. <звук> ну, давай. Ну, ёшки. наконец <свист> Я могу туда залезть. Так, посох, иди к папке. Если я могу туда залезть, это все не просто так. Нет, это, блять просто так. Нет, подождите. Может, сейчас всё-таки где-то наверху? Нет. Эх. Я здесь смогу залезть? Могу? Ну, ладно, хорошо. Так, посох начинает гореть сильнее, когда я ближе подхожу сюда. Ладно, значит где-то здесь что-то сейчас откроется и... И уже будет лучше. Так. Нет, вода опять ушла. Вода ушла вообще теперь. Вообще-вообще. У меня вот туда вниз, да, падать? Я понял. Так, посох куда-то сюда вниз сюда ну, ладно падай отлично блин он здесь так спрятался прям вообще ух ты ж. так отлично еще одному мы отдали наш плес спрятался он конечно здесь в общем на но еще может что произошло ай а, понятно надо было опять силушку делать Я могу отсюда забрать А сюда дать Бэгин, да? Капец, я гений, да? А потом ее забрать могу Ха. И камешки уже обратно не встанут Потому что они уже развалились И поставить сюда Это же гениально и это просто гениально. Сейчас они опять здесь попадают. Только не на меня, не на меня эти горы. Пока я. Давай, беги, прыгай. Они сейчас еще поднимутся. А, нет, уже не поднимутся. Отлично. Мы уже прошли дальше. Сохранение. ну там Опа. И где мы? Как красиво! Вы посмотрите. Мы. Тут можно было бы жить, здесь, получается, горячие источники. Вот, да даже пузырьки есть. Это точно горячие источники. Красивые горячие источники. Пару домишек бы сюда. И вообще было бы прекрасно. Так, вот там наверху что-то есть. Там наверху надо что-то зажечь. Блин, вот я сейчас нифига на камень запрыгнул. Нет, скорее всего, вот здесь надо так же сделать. Вот я сейчас как там сделал. Запрыгнул на один камень, потом на другой. Эх, не допрыгиваю. Ну там точно, видите, там какой-то камень Которому нужно дать силу Силушку, так сказать, богатырскую Нет, здесь я не запрыгиваю Значит, надо, скорее всего, как-то поднять уровень воды Опа, здесь что-то есть Ага, вот Вот, о чем я и говорил Так, тут вроде цветов нет, поэтому видно будет Вот, пошли гейзеры А ты что, на один раз или они теперь всегда будут бить вот так вот, я что не пойму Сейчас мы заберем эту силу Но Я просто не знаю, будут ли они продолжать бить, если я сейчас ее заберу Сейчас я узнаю Заодно Потому что цветов я здесь не вижу Так, я пришла оттуда, а мне туда Ага, они перестают бить Гейзеры эти Так, мне на этот камень с помощью этого камня смогу залезть Вот сюда А вот и цветок, все, я понял, все хорошо И тут есть цветок Все, теперь все видно, теперь все есть Пойду верну, пойду верну Нет, стоп, не сюда Куда, откуда я пришел -то? Где, где эту дырочку-то? Я видел эту, вот там Плохо, что все-таки не везде можно Ну, точнее, это и хорошо отчасти И плохо все, я сейчас вернется сила, а гейзеры будут бить. Надеюсь, мне снова не будут показывать вьюшку. Я теперь знаю, где взять эти как, цветочки. Вот и цветочки. А? Давай. Ну, отлично. Теперь поднимемся наверх. Возможно, мне не просто туда, ну туда, это туда, туда, туда, туда, где на магнатов. Но тут есть еще сохранение. Ну что-то на, на это похожее. Возможно, там еще что-то есть. Нет, не здесь. Так. А, вот там, вот там. А туда я... А, фиг, я тогда прыгнул, Я понял. Значит, мне потом надо прыгнуть, Скорее всего. Ух, я сейчас полечу. Девушка. Давай, полетели. Эх, почти, почти. Сейчас разбегу попробуем. Отлично. это было красиво. Нелепо, но красиво. Нелепо, но красиво. Так, даем мы силу этому Что происходит? А, открывается еще два гейзера. Все, я понял. Все хорошо. То есть вот эти два... Тут зачем-то не просто так все эти гейзеры работают. Просто, явно не просто а так, именно все гейзеры Я пока не понимаю, зачем они тут все, но, скорее всего, могут пригодиться. Так, но ну, самое время, самое время. Главное не перелететь, главное не перелететь. Так, хорошо, теперь, будучи более внимательным, посмотрим. Есть ли что-то, что я мог потерять. Вроде бы я обошел все вокруг до окна. Вроде бы я все вокруг прокрутил и ничего не увидел. Так, сохранение, отлично Тут я мог случайно опять провалиться Так А, и знаете, что я забыл сделать? Погавкать Силушку заранее накопить, так сказать Так, вижу цветы Уже хорошо, надо сразу к цветам бежать Отлично да. Прекрасно Цветочка нас одаряет силой Просто плавать не хочу Это очень долго Опа, уже вижу камень, куда то надо применять Окей, окей, хорошо Ну, на самом деле, красиво такое все заполнение идет От этой силы, которая, получается, берут духи и еще что-то Тут явно была когда-то вот, досточная труба Так, мне, мне, мне сюда Снова обратно Набираем силушку, чтобы потом не возвращаться Давай, давай, давай, давай, давай, давай Дэнс, дэнс, дэнс Силушка набралась Так, теперь мне вот сюда Эх, я думаю, я сейчас так красиво сделаю, типа, заранее, как говорится Не успел Не успел Было бы она чуть-чуть побыстрее, было бы вообще прекрасно Камень здесь лежит, ничего странного. Здесь тоже ничего необычного. Посохи не вижу. Так, здесь у нас что? Тихо, так резко. Лес... Ага, здесь можно спуститься. Я понял. Здесь можно тоже пройти, да? Да, отлично. Но нельзя уже вернуться. То есть, если я сюда пройду, то я уже вряд ли вернусь. Угу, хорошо. Так, идем, идем, идем. Идем, идем обратно. Обратно идем. Тихо. Бежим, бежим. Что-нибудь видим? Трость. Ой, трость. Посох, например. Вижу цветочек. А, а вот и посох. Вот, тарат, тарат, тарат. вот, видите, бывают такие моменты, когда все-таки нужно немножко осмотреться, быть немножко внимательным. Теперь осталось понять, когда загорится. Не нужно ли возвращаться обратно, потому что я не... Опаньки. Да ладно. Да ладно. Нет, стопа, нет. Нет. А, это туда. Все, значит, все верно. Значит, я был на правильном... На, на правильном пути. А то я бы сейчас понес бы посох не туда. Так, он, он загорается потихонечку. Нет, уже не горит. Либо он в воде не горит. Сейчас проверим. Да, он в воде не горит. А, я бы смог вернуться обратно. Ладно. Хорошо, я просто думаю, это один из тех моментов, когда нельзя вернуться обратно. Так, мне куда-то вот в эту сторону, я помню. Тихо-тихо-тихо, поворачивай. Где-то он здесь загорался. Вот, опять загорается. Значит, мне сюда. Да, мне куда-то сюда. Почему я его не вижу? Опять потом. Может где-то надо мной? Застрял, застрял. Пожалуйста, не застревай. Я знаю, что здесь можешь пролезть. Так, как где он? Почему я его не вижу? Да, он там лежит. А если я просто вот так вот сделаю сейчас? Нет, не работает. А если я попробую туда голову просунуть? Блин, а да, как туда попасть-то теперь? Подождите, как-то туда попасть же можно. Это просто закрытая часть э, всей локации. Тихо. Эх, почти. Почти. Надо как-то туда попасть. Аккуратно. Да, штопте. Чтоб... Далеко прыгает лисичка. Тихо, тихо, тихо, тихо. Вниз немножко, еще немножко вниз. Вниз, вниз. Потом туда. Эх, почти. Нет! Эх. Так, надо, надо посмотреть, как туда можно попасть. Ну-ка, иди сюда. Иди, иди, иди. Так, как я понял, это чисто закрытая территория. Вокруг которой целое ничего. Сложно. Так, как-то, значит, туда можно попасть. Но вот каким образом, тут не сказано. Ух ты, ух ты То есть Ааа, ну-ка, подождите-ка угу. Да тихо, ты, тихо, тихо Не ломай ты все тут На свете Тут был, оказывается, быстрый путь Вот оно как Стоп, а там никаких А, там камень есть Надо будет запомнить, что его надо активировать Отлично, я смог залезть. Хорошо. Залезть-то я смог. А может тут гизер какой-нибудь или еще что активируется? Ну-ка. Подожди-ка. Эх, не допрыгнул чуть-чуть. А как мне теперь? А, ну да, все, тут все-таки есть все, отлично. Я все-таки смогу опять забраться на эти камешки. Отлично. Теперь хвостик. Не знаю, что сейчас будет, но я до сих пор планирую попасть в вот, тело опустится вниз, и я смогу уже, получается, за залезть туда забрать. его. И туда про откроется проход. Все, я понял. Отлично. Так, я захожу сюда. Так, это не то. Так, тут я прохожу насквозь. Тут я прохожу насквозь. Блять, ну куда-то же это тело делось. где-то прям ну вот вот тут прям а вот вот проход к нему просто открылся отлично получен достижение фач это было что тут было сложно его найти достаточно но я смог главное что я смог к нему подобраться точнее он, не, он немножко получается он не опустился получается просто открылся к нему проход прощай мой друг так теперь мне нужны цветочки о еще одна раскраска открылась о, черно-рыженькая. Ну-ка, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Давай, давай. Настройки. Награда. Вот она, красота. Назад. О, какая красивая лисичка тоже. Мне нравится. Вот здесь, вот вот здесь, в этом биоме, в принципе, подошла бы рыженька или вот эта. Поэтому вот так вот пока я оставлю. Мне нужны цветочки, мне нужно что-то погавкать. Потому что, если я сейчас куда-то приду, и там не будет цветочков, это будет беда. А, все, вижу цветочки. Так, я точно держу курс в правильном направлении. Отлично, лисичка присоединится. Так, тут есть гейзера. Ага, тут есть такая тема. Значит, мы ее опустим. Подойдем сюда. Погавкаем. Посмотрим, как эта белая краска будет выглядеть на этой лисичке. У нас смотрит? Мало времени осталось, я так мало загадок решил Так, стопа, а это я куда иду? А это нет, нет, нет, нет Не чихай, туда нельзя, сейчас туда нельзя Вот мы туда пойдем сначала Будь здоровенький, не чихай процентов там какой-то порох, пепел Что-то такое подобное, что очень-очень Сильно, скажем так <зыворот> Эх, почти долетел Почти долетел Плохо, я почти долетел, но очень мало долетел. Как понимаю, этот гейзер это вспомогательный гейзер, и мне нужно прыгать как-то раньше, как-то немножко раньше. Ну, ну, все, все, все, все, все чистенькое, красивенькое, прям самое. То. Так, опускаем, погнали. Тихо, опять опускаем. Все-таки полет это не самое мое. Чуть-чуть было бы не вылететь. Вот, подходим сюда И используем силу Нет? Вот, видите, здесь есть две вот Здесь есть, точнее, три лисицы Раз, два, три Я думал, надо еще одну зажечь Нет, что-то не так А зачем я сюда тогда пришел? Так, стопы, чтобы ее опустить Мне нужно прыгнуть отсюда вот, вот сюда Я надеюсь, допрыгнул? Отлично, идем сюда Отлично, я сто процентов какую-то загадку еще решаю. Вот камешек, камешек, вот. Так, что он сейчас активируется? Сейчас должны показать, что что-то активируется. Вот. Пошла водичка, уровень воды сейчас поднимется, я так думаю. Нет? Нет, где-то что-то открылось. Так, подожди, что-то я не понял где четко. О, вот, вот, вот сюда, мне мне сюда погавкать заранее. Получить нашу силушку Богатырскую Отлично так где? А, это прям надо мной Тихо, эх А ведь почти, почти удачно Мне, мне примерно как-то так А, мне нужно было как-то Ага, все, я понял Иди сюда, гейзер Подними-ка меня, подними по-братски Да не так же высоко, ешки Мне с помощью гейзера туда и надо Инфа сотка. сейчас попробуем Она так летела хорошо, она не долетела, бедная. <смех> Бедняжка. <смех> Экспериментатор фига. Я пытался. Не очень вышло просто. Здесь гейзер мощный. Ну куда ты меня? Плохо, что я их в полете не могу управлять. Так, мне нужно теперь как-то активировать там. Чтобы туда попасть, мне, скорее всего, проще опять же сделать круг. Ай, э, ладно. Если я сейчас полечу, я... Блин, а почему ее плотно сюда оклонят? То есть... Мне надо обязательно через камни. Я почему-то специально прыгнул сейчас э, правее, получается, от э, места. И все равно я почему-то поклонил его влево. И вообще как-то клоник влево. Но ты же не так сильно прыгнул. Так. Тихо, тихо, тихо. Я теперь уже подожду. Да, блядь. Отлично. Отлично. Мы идем сюда, потом сюда. Нет, с этих камней не смогу запрыгнуть. Хорошо. Здесь я использовать силу не могу. Я возвращаюсь сюда, разбегаюсь, прыгаю. Прыгаю сюда. Надеюсь, я делаю правильно, потому что я что нет. Так, она сейчас находится подо мной. Да что Куда мне нужно? Запрыгиваемся. Запрыгиваем сюда, Запрыгивай запрыгиваем. Потом я должен, наверное, как-нибудь аккуратно, очень, очень... Не вижу ни хрена. Очень, аккуратно, очень, аккуратно. Спуститься. Она цепляется с последними лапками за жизнь. Я жди. О, так вот. И запрыгнуть сюда. блять. я надеюсь, я не сломал систему. Так и должно было быть. Я так думаю. Может быть еще как-то, но я решил именно так Мне понравилось, получилось вот так Так, открывается еще один проход Поднимается теперь точно уровень воды Нет, не поднимается Да что ж такое? Ну все, все, я понял Хорошо, вода вся вышла А, я понял, что-то это зачем-то не просто так Все это Там это где была речка Идем, идем Хорошо, сейчас опять гавкнем на цветы. Делаем опять этот просто уже Уже уставший для меня круг я не дал ей просохнуть и взял и начал гавкать. Прям видно, она же побелела от холода сверху. Или это не от холода, или Нет, это от воды. Сейчас мы опять залезем в воду. И она пусть отряхнется. А то что-то аж прям побелела от холода. У нее теперь кроемка серая такая. Ну ладно, ничего, не беда. Надеюсь, она не замерзла. О, кто сейчас будет ну, куда ты? Ну, зачем? ёшки -машки. Ладно, не беда. Не беда. Сейчас мы сюда. Отлично. Это гейзер пропадает. Я прыгаю сюда. Разбегаюсь, прыгаю сюда. Делаю опять этот круг. Здесь я опять, да, не могу ничего использовать? Правильно, не могу. Идем сюда. Нет, нет! Уфу, я думаю, я сейчас разобьюсь. Отлично. Бегу сюда. Делаю прыжок. Иду сюда. Ой, уже время хочется. Нифига время летит быстро. Очень быстро. Иду сюда. А, тут спуск. Иду сюда. И активирую здесь. Какая загадка, сложная. Так, активировал вот вторая лисичка заполнилась теперь она заполнилась силой она тянет какую-то силу хорошо вторая лисичка есть скорее всего если бы я пошел туда туда ну там где ну, чихать лисичка стал случилось бы явно что-то нехорошее почему-то меня так так это подсказывает мою я так сказать так мы это здесь опускаем Прыгаем Идем сюда Вот Идем сюда Вот, спирит Spirit... Спиритберг Так, я получил что-то Q. Так, что происходит? Подожди А, это надо зажать! Что это сейчас было? Ну-ка еще разок А, стоп, я больше не могу? Что это сейчас было? Что-то я не помню Ну-ка, сейчас, если мы сейчас погавкаем Получим цветочек А теперь попробуем Да, то есть это, это только при силе можно сделать Хорошо, что у нас здесь? время все-таки уже нормально. Так, ну, не, не чихай, пожалуйста. Здесь точно что-то плохое. Тихо. Ей сразу становится плохо. Она начинает хромать. Сейчас мы подойдем сюда поближе. Запасемся силы. И взрыв. А я прям знал. А я прям знал. Или Элект... еще какое-то достижение. Отлично. А, ну так как я потратил свои силы, мне надо обратно. То есть вот так вот мы теперь изгоняем зло. Вот это прекрасно, вот это хорошо. Лисичка начинает бедная чихать, она чувствует, что здесь зло, здесь все плохо, ей становится плохо. Начинает болеть кости на ножках, на раненый нож не знаю, да. Начинает болеть косточка, и значит во всем вина не моя все-таки, а вот этой штуке зло. Во всем виновата она. Когда я падал, вот эту косточку я повредил, до которой она хромает, когда я подхожу сюда. Отлично, уже сюда радостно ходит. Прекрасно. Еще одна загадка, где Где сохранение? Да? Все-таки я должен был, значит, решить Ту загадку, чтобы пройти дальше Я понял А вот и конец Фух, а на этом мы закончим Спасибо за просмотр, ставьте палец вверх Подписывайтесь на канал, кто этого не сделал Пишите комментарии Всего доброго, пока-пока